здравствуйте мои хорошие сегодня мы с вами будем украшать тортик торт сегодня у нас иней это женщине на 80 лет на юбилей значит здесь у меня объем тортика 25 сантиметров пропитка клубничная значит делала бисквит на 5 яиц вот 5 яиц 5 ложек сахара 1 стакан муки разрыхлитель 2 ложки крахмала здесь ванилин и крем, масло плюс сгущенка, всего у меня крема вот вышло вместе 590 грамм на этот тортик. Бизе я делала на два белка, сушила я безе полтора часа, вот и все. Пропитала, промазала кремом, все. Ночью у меня тортик этот постоял в холодильнике и все. И сегодня будем украшать. Я уже вот обмазывала белым кремом, как вы видите, не очень так ровно. Я буду такие вот маленькими порциями выдаливать крем. Я вам пока я уже показывала вам этот узорчик, но я хочу полностью его сегодня так сделать. Вот и приступаю. Но сначала вот я хочу сегодня розу попробовать большой насадкой что я выписывала 2,5 сантиметра и окрасить вот таким же красителем вишневый вы меня просили чтобы я уже попробовала я вам покажу вот я вот сюда крема сколько набрала и сейчас сюда я предварительно сейчас пока я буду эти выдавливать узорчики на этом тортике нужно немножко этого красителя сухого добавить в крем чем он больше постоит, вот такой вот, например, я сейчас промешаю немножко, и потом еще через время еще надо промешать. оно Потом насыщенный цвет получается. Я не хочу его разводить в этом водичкой. Вот Добавлять воду не хочется мне. И я добавляю сюда вот красителя. Я зубочистка вот беру и сыплю сюда этот порошочек. И потом будем смотреть хватит вот пока хватит вот вот сколько я насыпала и сейчас вот немножко промешаю и он еще постоит крем краситель как не напухнет а вот разойдется по крему хорошо пиночки эти потом еще раз перемешаем потом будет цвет такой вот насыщенный я вот смотрю и мне кажется я хочу на еще вот я немножко еще добавлю сразу краситель я выход чтоб темноватый такой чтобы был цвет добавляю еще красителя вот Всё, больше я не буду. Какой будет, такой и будет цвет. Всё. Вот показываю еще, сколько добавила. Еще раз промешаю. Чтобы этот порошочек соединился хорошо с кремом. И сейчас он постоит у нас. Пока я буду бока украшать. Еще раз потом перемешаем. Все. Посмотрим потом в итоге, что у нас получилось. Какой цвет. Все. Я вот так. Вот такой сейчас он. Вот так и оставляю его. пускаем тут постоит. И все. Сейчас мы берем белый крем. Еще пока не забыла. Сейчас я покажу. Я женщина там просила. Одна. Показать еще раз насадку листик для тюльпана. Я уже показывала, вот сколько раз, еще раз показываю. Вот смотрите, вот такая насадочка, это для тюльпанов. Вот видите, такой вот зубчик такой, оно как сердечко, да, вроде как вот видно, сделана насадочка. Вот такая, она у меня без номера, я не знаю какой-то, ну и вот это с набора у меня, у меня один набор без номеров вообще насадки. Вот такая вот. Это для тюльпана. Хризантемы можно тоже этой насадкой листья делать. Все. Сейчас я беру насадочку двоечка, дырочка. Вот. И беру сейчас зубочистку, прочерчу, где мне нужно узорчик сделать. Значит, здесь у меня будут цветочки, а здесь ну, тут цифры поставлю, цифра 80. Я с вами уже делала шоколад, я вам показывала. А сейчас вот прочерчу, где у нас будут цветочки, вот так идти. Чтоб мне там не это, не выдавливать той крем. Вот так, вот так будет идти цветы у нас. Розы и вы мне, вы мне еще просили цветы. Помните, у меня был тортик, но я не показывала его мастер-класс. Такие, как иголочки на нем много-много. не хризантемы, я не знаю, что это за цветок. Вот я вам сегодня его покажу, такой цветочек. И между розочками эти белые будут у меня еще стоять. Вот. Вы меня просили уже сколько девочек, уже не раз уже. Когда я покажу, как они делаются, я вам покажу. Насадка номер 4, по-моему, дырочка. И... Иголочки такие вот. Уже ничего так получается красиво, как разноцветное тоже. Но у меня сегодня только белые они будут. Вот так вот, сейчас я промешаю немножечко. Но цвет уже не нравится. Такой цвет получается он вишневый, такой красивый, красивый цвет. Мне уже вот я говорю, нравится, он еще постоит еще насыщение такой будет. Я Думаю, сразу вам покажу. При вас буду сыпать этот порошочек. Чтобы вы не говорили, что я уже раньше его там тянула. И сколько я кидала. Все я вам показывала. Примерно. Я все на глаз делаю. Так что вот так. Если мне понравится, я буду выписывать еще такие красители. Какой еще один вишневый, это точно выпишу. Ну, посмотрим. Но ну, это вот индийские Валят очень хорошие тоже, хоть они и сухие. Ну, вот так я говорю, можно красить его вот так. Насыпал крем предварительно, чтобы он немножко постоял. Можно что-то другое делать, украшать. А тем временем вот оно покрашивается там. И все прекрасно получается. Так, ну все, что-то я за... разговаривала сегодня. Ой. Так, ну, приступаем. Работать дальше будем с вами веточку приготовим Вот так вот. И будем небольшими порциями вот так вот змейку такую вот делать. Видите, как хотите. Я вам уже показывала, как этот узорчик делать. Это как кто хочет. Тогда давите на мешочек. И такой вот получается и трясти рукой нужно вот так все время чтобы вот такие как вот пузырчатые ну как не пузырчатые а вот и фленые такие вот узорчики получается нужно было поменьше крема набрать но я как всегда цветочки попробую розочку ту большую насадочку что выписывала какая у нас будет роза посмотрим далее паутинку я не захотела все время паутинка и паутинка. Хоть и красиво, но тоже с ней работать. Сколько вот видите, вот такой узорчик получается. Вот так. Воздух попал немножко вот в мешок. Получай. С бока сделаем, потом наверху еще вот, вот здесь вот пройтись надо. Это уже вот такой зорчик нравится. Тоже аккуратненько, так нежно получается. Можно вот фон тортиком обмазать было его, выровнять другим цветом, а белым пройтись вот розовым или оранжевым вот так вот. Можно было... Я хотела так, чтобы все беленькое было. Полностью так красиво будет. потому что неудобно сильно давит нужной а руки болят Ой, ну ничего сейчас мы сделаем все. красоту так удобнее мешок держать как меньше крема как хотите, так вот приводите. еще немножечко солдь, осталось. скоро паска, так что, будем готовить пасочку. У нас говорят паска, кто куличи, кто паска, кто паска, так, продолжаем, дальше делать вот такие узорчики. Так, отдавливаем. Что, что, прошел про пасочки, да, разговаривали? Вот. Будем делать пасхи с вами. Покажу, как я их делаю. Я делаю по своему рецепту, как моя мама. Меня никто не учил. Я просто смотрела, как она вот делает пасху. Мне нравится. Заготовочки будем делать на пасху. Меня девочки просили цыплят, как я делаю показать. Вот как раз я буду, я хочу бизе сделать цыпляток этих. Может, цветочки какие-то вот из бизе. Покажу, как я делаю это. Сейчас мы будем еще вот здесь вот тоже также же этот узорчик такой же делать наверху тортика так вот аккуратненько да рука конечно устает она что Давить надо и трясти рукой еще. Ну, я сама захотела. Так. Сейчас немножко промешаю, вот мешку вот начало зриться немножко, и я буду промешивать его, хоть немножко вот и осталось, все равно, я хочу, чтобы уже красиво все было, зорбы хорошо видно. Вот так. Тут нужно по ложечки. Вот, немножко сейчас промешаем, и возьму опять же, Аня, давайте. Тут дома гуляйте, конечно. хочется уже тепла этого все никак Но уже все равно сегодня уже теплее Ой, на улице все равно весна уже уже говорила март месяц значит весна он смеется это еще зима снега сколько говори а я говорю все равно март значит весна сделали мы все тут чуть-чуть вот осталось все будем розы сейчас сделать О, ура все вот и видишь так сейчас сразу я возьму насадку звездочка сделаю на низу ракушечку сразу бордюрчик такой. Конечно, красивый. Получается он стоит. Смотрю, вообще, красота. Я довольна. Да идите, идите, чего вы? Вика, я не слышу. А что вы мне помешаете? Вы же идете гулять, и что вы мне мешаете? Мы отчаиваем. Осадочку стараемся вытирать, чтобы был. Хорошо виден узор. Сюда. Вот так вот. И сейчас будем с вами делать розы. розочки. Розочки, розочки. Да. Так, вот смотрим, какой вот цвет. Сейчас я еще раз промешаю. Цвет получается, я довольна, так что и вам советую. Ссылочка у меня есть там, где я распаковка посылки у меня была, и там я выписывала все эти товары. Сейчас я вам еще раз покажу поближе. Сейчас хорошо перемешаю стоял крем немножко и он стал вот как насыщенный еще цвет все вся красочка вот весь порошок у нас разошелся здесь так что все хорошо прекрасно вот так вот. все сейчас я вам покажу вот видите вот такой цвет может на камеру плохо видно, но красивый. Так насадка 128. Вот такая. Сузила немножко. Вы видели, как я делала это. И набираем клем. Мешочек. Ну, наверное, не ну, ну, и многие спрашивают, куда я крем деваю, как остается. У меня бывают дети кушают, бывает такое, что там или пироженки делаю, или еще что-то. Вот. Использую. можно и на хлеб намазать просто вот так вот кушать. Если нету ни пирожа, ничего такого, кто любит. Я уже не, не люблю его. <с> не знаю. Не нравится мне уже. переела наверное. Так. Берем кустик. Я буду сегодня вот так делаю конус. Основу. А и будем пробовать сейчас. Это Вот видно. И делаем. Ой. Боже, руки трусятся. Ужас. Такая вот получается уже. Большая мне нравятся такие розы большие нужно на кукурузной палочке. Сейчас так сделаю. бутончик сделаю розы. бутончик я хочу с краю вот здесь вот посадить кусочку вот так вот так. и здесь такую же сделаю сейчас этой стороны. Так, снимайся. Так вот. Так. И продолжаем дальше делать Красивый цвет. Все. Переверено, что эти красители хорошие я и вам советую я плохого вам не посоветую я не такой человек что пробуйте выписывайте и насадочка хорошая вроде сразу получается с первого раза такую вот поменьше чем большая вот рядышком здесь посажу так вот. Вот так. Насадка. Все, мне нравится. вытереть мостик. Так. Еще что надо сделать? Еще надо. Потом еще на низу вот здесь с этой стороны сделаю розочки Но я сейчас еще одну раз два три четыре пять шесть чтоб всем роз было. сделаю еще одну наверху чтоб всем было потом на низу еще сделаю розы на подложечку чтобы поставить все красиво получается сама себя хвалю вот так вот. О, поставили и сейчас буду делать с вами сейчас я вытру мостик. другие эти цветочки мне крем он еще остался это ваш лишнего потом нанизу доделать для снова возьму крем, тоже промешаю сразу. И продолжаем. Вот. Так, вытираем. Делаю основу. Такую вот сделали. Сейчас я насадочку возьму. цветочек С не, Сверху начинаем и вот такие вот отсаживаем иголочки. О, это большая. Давим хорошо и отсаживаем. Видно вам? И рядышком, один возле одного, так по кругу идти. Ничего сложного. Как хризантемку, только насадка другая. Долго тоже делать такой цветочек. Но вы сами попросили показать. Видите, так получается. Как-то открываем. Вот так. Я вижу, как хризантемку. Так же ж давим. Вот такое оно получается у нас. И долго. Тоже тут заканчиваю. Вот такой вот цветочек получается. Я думаю, вам ясно. Ничего сложно. Выдаривайте вот такие иголочки рядочком. Вот так идете, идете. И все. Где хотите, там и ставьте. Ну, желательно один раз для Там как получится. О, такая красотуля. И берем ножничками вот так вот снимаем. Куда же тебя поставить? Тут розы. Натулила. Mm -hmm. Сюда. Подвинем сюда немножко. И еще один такой цветочек здесь поставим. Сейчас небольшой такой вот делаем. Я добавлю крема. Это цветок тоже вот крема сколько идет. Так что смотрите сразу. Предупреждаю. сверху делаем, сначала вверх вдавливаем рядышком Делаем небольшую. Небольшой цветочек. такую маленькую сделали отсаживаем вот здесь вот так. посадили сюда и сюда вот сейчас посадим сдвину вот так вот и сюда немножко такую небольшую сделаем один вот такой вот И все. я же не буду выключать камеру смотреть не хочет промотайте сейчас вот это доделаем потом я на низу розочки еще доделаю будем От кадырочка берите любую какая вам нравится я номер 4 вот взяла Делали и сейчас сюда будем ставить. Вот все, стой. Так вот красотулечки. Так вот Алина, буш. Сейчас еще здесь сразу розочки я поставлю, Сейчас. смотрите, видите какой еще постоял, и стал крем. Сейчас немножко промешаем, такие небольшие розочки как бутончиками сделаем. Ой, боже, Жарким. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, еще все сюда. Не 10. И здесь 3 розочки. Значит, делаем еще 13 розочек. Шум, у меня все время по 13 выходит. Тут нет, а тут так, одна, еще две. думала бутончики получается большие ножшек начнешь делать так еще еще хочется крутить Тут и здесь В общем, довольна ее всем насадками, красителями. Зеленый крем. Сейчас беру насадка 66. Листик маленький. Я хочу такие вот, как... сделать. Я Немножечко крема возьму. И сюда вот так длинный этот листик. хорошо нужно на эту насадочку? Вот. Вот видно да? И вот на бокаторта вот так получается листочки. И теперь будем сейчас листик номер 70 брать насадочку. И листочки еще добавим. Вот номер 70, вот такая вот насадочка. Большие листики нужно сделать. листочки у нас. Большие получились розочки, так что. такой берёдочки сажила есть на низу. все листочки сделали и сейчас поставим еще цифру все хватит сейчас я цифру пронесу. мы делали шоколада. 8. Вот 0. Можно было не обсыпать. Но ну, ничего. Розы у нас такие цветы. По 80 немножко посыплю. я покажу сейчас ближе, что у нас получилось тортик какой получился Розы у нас, видите, какие на низу. Здесь цифра 80. Тут. Надо было не обсыпать, да? Тими бусинками. Ну, ничего. Я хотела, так, чтобы красивые были. Это рос вот красные. Ну, ничего. Немножко блесками посыпала. Такие розы, видите, красивые. И такие вот цветочки. Все, я вам показала, теперь пробуйте делать такие розы. Ой, ну, цветочки, как их назвать, я не знаю, ежики какие-то. С такой насадкой получаются такие розы. Не понравилось, я довольна. Вот. вот бокал вот. простенько получается ну все я думаю вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал дальше будем украшать еще сколько там тортов будет может что-то новое буду думать так что вот так ну все